Итак, друзья мои, сейчас я подарю вам очень сильный заговор на Суахили. Заговор, который относится к магии Вуту. Призыв внезапной удачи. Если у вас в жизни какой-то момент, когда вам нужна прям вот сейчас прям удача, ну, предположим, идете что-то покупать, нужно, чтобы вам уступили. Есть у меня ритуал, все на распродаже. Тоже очень действенный. Но вот сейчас дополнительно именно на языке Вуду. Многие говорят, что на языке Вуду у них получается замечательно, очень сильно, и они очень любят использовать именно этот язык и эти заговоры. Вот вам еще один заговор. Чтобы вам повезло, чтобы вас услышали и чтобы было так, как вам хочется в данный момент. Ну, хоть что. Вот мужа убеждайте в чем-то там купить вот что-то, чтобы он сделал, как вы хотите. Или, может, вы потратили его деньги с карточки. И вот вам нужно, чтобы была удача, чтобы он вас послушал или там, может быть, не скандалил, если он может такое себе позволить. А вообще, учтите, жадность это отсутствие любви. Когда любишь человека, то ты никогда к нему не жаден. Это точно так же, как к своему ребенку. Бывает, что ограничиваешь его, где-то экономишь. Может быть, ты понимаешь, что то, что он хочет, совсем не надо. Совершенно и действительно так бывает. Иногда купишь что-нибудь и валяется. Вон сколько раз покупали там какие-то эти игровые шлемы по 30 тысяч, которые 2-3 дня и валяются где-то. Поэтому не в этом случае, а именно вот имею в виду, что если ребенок хочет и у тебя есть возможность, ты для своего ребенка не жадничаешь. Ты покупаешь, потому что у тебя есть инстинкт материнский, который говорит, что... Ну, который даже не допускает мысли, что можно на ребенке экономить, да, предположим. Вот то же самое. Так что если он с вами из-за денег, из-за чего-нибудь скандалит, значит, этот человек не совсем вас любит. Нехватка любви приводит к жадности. Это запомните. Ладно. Проехали. Итак. Если вам нужна внезапная удача, чтобы вас послушали, чтобы решилась проблема в вашу пользу. Ничего в конце говорить не надо, ничего просить не надо, просто начитывайте четыре раза слова из магии Вуду. Итак, <клево> представьте себе на сулахиле слово удача или везение внезапное везение, да, извиняюсь, везение, удача... «сейчас». Одно и то же. Внезапное везение все правильно. что повезло. Ну, в принципе, удача так, такое же. Почему я немножко так перепутала слова? Потому как на суахили удача и везение звучит одинаково. И звучит, знаете, как богатый. Мы когда говорим богатый человек, видимо, это пришло из древних времен и международное слово, которое означает человек удачливый, везучий. Представляете? Так что на суахиле Везучий это богатый. Читаем четыре раза. Богатый, богатый, богатый. Джо кванджо, курука кванджо, на бара я рапиц зоте, кутока сехему зоте за илимвенгу джо богатый, Джо богатый, Джо богатый, Насулухиша, Татимо и Я уверена, что для многих это уже стало родным языком, потому что они столько читали ритуалы Вуду, что как будто бы вот прям родились с этим языком. Еще раз. Богатый, богатый, богатый. джо кванджо, курука кванджо, на бара барабаразоте. Я рапит зоте, кутока, сехему, зоте за Улимвенгу, Джо Бахати, Джо Бахати, Джо Бахати, на Сулухиша, татимо, и Вехивио Бахати, Бахати, Бахати, Джо Кванджо, Курука Кванджо, набарабара зоте, я рапит зоте, кутока, сехему, зоте за Улимвенгу. Нджо, бахати, нджо, бахати, нджо, бахати. Сулухиша, татимо и вехивьо. Бахати, бахати, бахати. Нджо, кванджо. Курука, кванджо. На, бара, бара, зоте. Я, рапиць, зоте. Кутока, сехему, Зоте, за улинвенгу. Нджо, бахати богатый, богатый на и И можете спокойно идти по делам. Я вас уверяю, что все решится в вашу пользу. Даже вне сомнения. Итак, еще одна работа для вас и для ваших успешных дел. Всем удачи!